Здравия, друзья! На связи Мошкин Владимир. Записываю видео, в котором показываю, как заходить в свой личный кабинет Эльдорадо, используя свою, свою ссылку на биткоин-кошелек. И показываю, как нужно что переводить со своего кошелька. И вообще, как в нем видеть все моменты. Открываем приложение, которое мы установили Это приложение Electrum по холодному кошельку биткоина Все, вот оно запускается У меня так как сохранено, у меня просто просит пароль Показывает адрес, где сохранено У меня записана папка биткоин Эльдорадо И я здесь ввожу пароль от своего кошелька Нажимаю дальше Пароль неверный. Так, переключаем язык и вводим. То есть, он может быть и на русском, и на английском языке. Все, видим, мы заходим в свой кошелек. В настройках здесь... Сейчас не вспомню. Так, а вот здесь рубли. Баланс отображения в рублях. А, язык а, выбираете русский, чтобы было все на русском Валюта биткоин выбирается То есть именно вот этот верхний, видите 4 биткоина есть Вот этот верхний биткоин а, Транзакции Здесь должны все окошечки быть пустые а, Никаких галочек И здесь тоже в таком вот виде должно быть Заполнено То есть все вот прям перепроверьте Здесь пустое в этой вкладке Здесь рубли Биткоин авираш, Остальное все пустые галочки Язык русский Ноль после десятичной точки Выбрать биткоин Блок Блок трейл Онлайн проводник Колор тайм лайт Транзакции все Без галочек и в этой вкладке одна галочка все закрыли это вот здесь было в настройках вот ключик дальше мы видим баланс кошелька в рублях вот потому что я настройки сделал то есть у меня на балансе 0 764 биткоина 385 тысяч и здесь курс сегодня один биткоин примерно равен 504 тысячи рублей чтобы отправить биткоин, нужен на вот эта вкладка «Отправка». И сюда вводите получателя. Вводите описание, если нужно. Сумму, которую вы отправляете, можете выбрать в рублях ну, для удобства. Какую сумму в рублях, он у вас автоматом посчитает, сколько это биткоина. Комиссия стоит средняя. И нажимаете кнопку «Отправка» и все, деньги уходят. Если вы хотите все отправить, то нажимаете кнопку «Максимум» и у вас все биткоины отправляются. Вот эта кнопка получения, вернее вкладочка, здесь указан ваш биткоин-кошелек. То есть для получения. Она здесь генерируется постоянно разная для того, чтобы... Адрес постоянно разный, для анонимности генерируется здесь. То есть каждый раз, когда вы заходите в свой кошелек, здесь ссылка, адрес получения может быть другая. Но это просто так шифрует именно приложение Electrum. Но деньги попадут к вам на ваш биткоин кошелек. В данном случае вот он у меня сохранен. Вот именно сюда. Потому что я на него делал транзакцию. Вот, смотрим, что я делал на вот этот кошелек транзакцию. У меня был на аватаре еще биткоины были. Я оттуда делал перевод. Вот тут остались тысячные там. Ну, переводятся только три. Перевелись сегодня, только три цифры до запятой. Остальное не перевелось. И вот мы видим транзакцию. Так, как ее развернуть? Так, время, направление счет пользователя. Подробнее. Все, нажал подробнее. Идентификатор монет комиссия четыре ноля Идентификатор По нему, наверное, можно посмотреть Но я сам не пользовался просто этими идентификаторами Идентификатор биткоина так как вообще центр поддержки И тут попробуем его ввести так ну ладно, в общем надо разбираться с этим вопросом, но я переводил именно эти монеты. То есть я брал вот этот адрес и переводил с аватара биткоин к себе. Аватар сейчас не поддерживает биткоин, то есть новый биткоин кошелек на аватаре вы не откроете. И я переводил вот сюда. И мне видим, что биткоины поступили... То есть все работает, все поступило Когда э, произойдет запуск, да, э, именно запуск в системе Вот давайте поэкспериментируем здесь э, Это я вот сохраню, да, э, вставить не то здесь скопирую. И вот сюда. <coughs> вот сюда вставлю свой биткоин. Э, да, и вот я зашел. Моя ревка Битуси семьдесят двадцать восемь. Теперь я нажимаю на сам клуб домашняя страница и мне нужно выбрать русский язык и как бы я заново захожу да нажимаю офис зайти Кхе. либо вот э, на стартовой странице я нахожусь на русский перевел и мне нужно попасть как бы ну куда мне как попасть да я беру копирую свой адрес биткоина под которым я уже Зарегистрирован Вставляю И участвовать захожу Так как я уже зарегистрирован Система меня должна уже определить Так Нет, наверное, тогда через офис Пробуем здесь вставить И join нажать А, ну да, да Через кнопку офис заходим все я видим видим что я у себя теперь опять выйдем из аккаунта домашняя страница офис и попробуем взять вот этот адрес своего кошелька и зайти к себе Так, вот он не заходит на этот адрес кошелька. Почему? Потому что это адрес получения. Адрес получения. То есть, на который мне переводить битки. А, так, Если я его введу. И зайду то я попадаю к себе в личный кабинет и в личном кабинете будет а, вот, вот здесь адрес системы вот здесь будет адрес системы на который делать пожертвования и пожертвования нужно делать только со своего вот этого адреса то есть в 16.00 по Москве вот здесь появится адрес системы для пожертвований. Вы берете, заходите себе в электрум, заходите в отправку, вставляете сюда адрес пожертвований и отправляете биткоины. То есть нажимаете кнопка «Отправка». Система потребует пароль, вводите пароль, все. И ваши биткоины ушли на адрес системы. Обязательно делать только со своего кошелька. Пожертвования. И здесь будет отображаться, сколько пожертвований сделано. Здесь будет потом отображаться, сколько выведено. Сколько доступно к выводу. Выигрыш будет 0 биткоинов. Ну, это предположительное здесь Вот так это все работает а, Так а, Далее, далее История А, все, видим, все зелененькое Отправка, получение Все транзакции прошли Все на балансе Так, настройки Закрыть. Это что за кнопочка? Это сеть. Это сид. Так, это 16 слов, но я под видео их не буду нажимать, чтобы их не засвечивать. Ну, в принципе... А, ну, инструменты. Настройки, подпись, проверить сообщение. Закрыть. С подписью мы все уже сделали, потому что если бы все было не сделано в реинвестировании, то здесь бы галочки не горели синеньким. Здесь все у нас сделано, все настроено. Это в предыдущих видео все есть инструкции. Так, что у нас где тут еще можно посмотреть? Настройки электрум, сеть, плагины, подписать, зашифровать сообщение, платить больше, загрузить транзакцию шоу-адрес, coins, контакт console, кошелек, информация о кошельке, пароль, скорость, приватные ключи, развертка, экспорт. Ну, здесь почитаете, разберетесь. Благодарю всех за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если видео стало вам полезным.